Прямо сейчас я покажу и расскажу об одной фишке вашего iPhone под управлением iOS 13, после активации которой ваша жизнь уже точно не станет прежней. Ubuy – это сервис по доставке уникальных товаров из Китая от производителей напрямую без посредников. С помощью Ubuy вы можете заказывать товары, которых по тем или иным причинам нет на том же AliExpress или Ebay с огромного количества китайских магазинов. К примеру, мне нужно приобрести защитное стекло с Protect функции для защиты своей информации на экране своего iPhone от посторонних глаз. Для этого я захожу, например, на Taobao, еще необходимый мне товар, выставляю необходимые параметры, как, например, модель моего смартфона, затем копирую ссылку с товаром и вставляю ее на сайте Юбай. А дальше все просто, указываем наш адрес, а также способ доставки, оплачиваем товары и все, готово. Компания работает на рынке уже более 10 лет, а главный офис находится в городе Пекин, поэтому здесь все ясно, понятно и прозрачно. Специально для покупателей из России товары доставляются при помощи курьерской службы Стэк то есть прямо курьером до вашей двери. Ссылка на сервис находится в описании к этому видео. Согласитесь, что просыпаюсь утром и в очередной раз, смотря на экран вашего iPhone, хочется увидеть что-нибудь необычное или, по крайней мере, что-то полезное. Тогда у меня есть к вам хорошее предложение. Давайте поступим с вами следующим образом. Если я покажу одну функцию для вашего iPhone, расскажу, как ее активировать, и вы сделаете все то же самое по моей инструкции, и у вас все получится, то вы ставите лайк этому ролику и подписывайтесь на наш канал, но если нет, то на нет и сюда нет. Обычно после того, как у вас прозвенит будильник, вы видите привычные элементы интерфейса вроде часов, даты и дня недели. Но теперь ваш iPhone может заботиться о вас и выдавать, к примеру, предстоящие скидки на комбо обеды в Макдаке. Было бы это, конечно, хорошо и просто замечательно. Однако. У меня есть запасной вариант, и я им воспользуюсь. Как насчет виджета или виджета с прогнозом погоды. По крайней мере, так будет создаваться какое-то теплое ощущение, что ваш айфончик будет заботиться о вас. Чтобы сделать точь-в-точь -точь такую же штуку, как вы видите прямо сейчас на своих экранах, вам понадобится открыть настройки, конфиденциальность, пункты геолокации, найти погоду и выставить галочку напротив пункта при использовании программы. После возвращаемся в главное меню, выбираем параметр не беспокоить и активируем тумблер напротив позиции запланировано. Выставляем интервал, когда ваш телефон будет активировать данную опцию, например, это можно сделать в период, когда вы спите ночью и все, готово. Теперь по прошествии режима не беспокоить у вас всегда будет высвечиваться шторка с прогнозом погоды на текущий день. Вот так это работает. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а также написать любой комментарий с вашими просьбами, предложениями, жалобами и так далее. Вам же не сложно, а мне будет максимально приятно. Ведь ваша активность мотивирует меня к созданию нового контента на канале. Совсем скоро увидимся, друзья. До новых встреч. Пока-пока.